Доброе утро. 1 января. Идите за столик. За столик. Будем там открывать. тоже вам Дед Мороз принес? Покажи. У Вот целый городок будет. Смотрите, а я я тоже тоже городок. Покажи. Папа, помоги ему открыть. Как аккуратненько. Девочка-гайчика. Опа, смотрите, вот Домик нашел. Кот, ты че? Настоящий кот. Майка, как это рассказ? Кот. Яна уже вся в шоколаде. Потом на кажется, посмотрим. Сейчас, как Папа, открой. О, зайчика открыла. Открой. В зайчика в Покажи. Даня А, ты стала открыть девочку. Как ты тут девочки стоишь? Сейчас я на листах тоже ножничками сейчас все отрежем. Смотрите, какая. Ой. Волосы, блестят. Крась. Давай съесть тебе девочку достану. Вау. Папа, э помоги. -э -э папа, папа. -ди. Папа, папа, -ди. Я понимаю, сейчас Яночка достанем. <рик> <рик> Ирландский автомобиль, боевой. <рик> <рик> Классно катается. Кошки подъедь. Что пердешь мы? Мама! Ребята! Не <свеч> сажается, смотри, <с aesthetics> ее надо вот сюда посадить. Папа, давай. смотри! Помоги посадить. Папа, вот <сана> смотри. У нее тут держалочка и затали. Папа. Папа, смотри! Куку! <свеч> -ку. Папа, смотри! котелька катается. Папа, ку Что у меня целый видели, дворец. Ребят? Поможешь? У рюкзачок есть. Рюкзачок какой-то. Чем можешь И это кто? Бельчонок. Ой, пытаемся собрать. Абракадабра. Кому весело, так это им. Кошка, собака. Папа, Собираемся. А куда эти ушки? По инструкции. Задний ход задний ход что там нажал? Это что такое? Подъемник будут, на котором они будут спускаться. сначала она, и... а потом она. Так, куклы-лыжники будут, что ли, да? Да. Вот, Только вопрос, где выжи сами. <связываешь> Ой, очки даже а Это для нее хм. угу. А вот она плюшка На плюшечке, ну скати из горки кого-нибудь Давайте не Давайте И она хочет ехать с горочки да. На своей ледянке Но, не, но, но дома Она хочет на коньках а. а где ей кататься на коньках? На льду. А у нее даже есть лед Коток. Класс Давай Внимание, мы ее прокатим Снимай обувь, а обувь не Смотрите какой уютный домик Веселка есть с каминчиком. Да. и, и, и кафе. Кофе. Кофе. А касса, касса вниз, наверное. Мам, Отошла, отошла. Ну, вот такие подарки у вас. Круть? А посмотрим, Неси. Вау! Смотрите, что у меня! На вот они, у меня. Вот наклейки, наряды! Ну, видите, у меня! Смотрите! Сейчас мы наденем клевые станишки и кофточку. Тебя тоже и Машинки написано. Машинки. Ты теперь надеваешь станишки? Да. Что такое? Смотрите, а какой у меня трать! У нас из того деревня. Буквально играешь. Там собаки не давайте есть. Там уже какой то коронавирус. Да, я А, ну, вы видите, мы с этим А, вы видите, мы Ну что, Велеслава, как тебе подарки? Классные. Пока Сиэна не играет, у меня есть две игрушки. Пока она отдыхает, да? Ты можешь поиграть. У куколка. У нее прикольная куколка. И, ребята, поздравляю вас с Новым Годом. Напишите в комментариях, какие вы подарки нашли под елкой. Мне очень интересно. У меня городок Инчантимус. У Семира машинка. А у Сьяны тоже Инчантимус. А какие у вас? Всем пока!